Рад приветствовать вас на канале Проза Жизни. Здесь я читаю то, что вдохновляет меня, отзывается во мне и показывает мое душевное состояние. Это мой второй канал. Первый — стихи, поэзия, музыка. Ссылку вы можете увидеть ниже. Очень много литературной прозы, которая отзывается во мне. И мне хочется этим поделиться с окружающими. Здесь будет только проза. Я рад каждому из вас. Надеюсь, вам здесь понравится, и вы будете чувствовать себя уютно. Добро пожаловать! Ваш С.В.